А еще мы учимся менять свое отношение к себе. И для этого мы используем мотивационный марафон «21 день любви к себе». Марафон построен, он запрограммирован особым образом. Первые семь дней – это знакомство с собой. И вы себе даже не представляете, насколько во время марафона выясняется, что даже люди не очень сильно психологически травмированные и довольно благополучные, насколько не знают себя. Мы семь дней тратим на то, чтобы познакомиться с этой удивительной, уникальной личностью, которую мы видим по утрам в зеркале, когда чистим зубы. Потом 7 дней мы изучаем, а каким же образом эта замечательная личность взаимодействует с миром, Интеракция с миром. То есть первые семь дней – кто я? А вторые семь дней – я в мире. Что это за структура вообще? Я внутри мира. И третьи семь дней мы изучаем свои взаимодействия с людьми, изучаем и переписываем свои взаимодействия с окружающими людьми. И мы выходим из марафона с абсолютно другим отношением к себе. Мы вдруг находим нового друга, очень близкого человека. Я вам сейчас такое скажу. Многие из вас этого не понимают. А некоторые понимают, но не умеют правильно пользоваться. А я вам сейчас открою самый главный секрет счастья. У тебя никого нет ближе, чем ты сам. И если тебе кажется, что самый близкий человек – это мама, или мой самый лучший друг – это муж, или главное в моей жизни – это дети, это страшная ошибка. Это все очень важные люди. Но главный твой человек, твой самый лучший друг, твоя самая главная лучшая поддержка – это ты. И если на сегодняшний день это не так, если ты себе лучшим другом пока не являешься, если ты сам себя не умеешь поддерживать, если ты сам для себя не самый близкий и родной человек, то это, это поломка, это неисправность, ее надо исправить. И с помощью марафона 21 день любви к себе ты сможешь это исправить и получить очень близкого, очень родного, очень надежного друга и близкого человека. Ребята, вы выстраиваете отношения с человеком, с которым вам всю жизнь жить до последнего своего дня. Ради этого стоит потрудиться. Ведь вот когда вы выходите замуж или женитесь, вы не жалеете времени на выстраивание отношений с супругом. Вы понимаете, что будет кризис в год, и будет кризис в три года, и это не страшно, потому что это строительство, это ежедневное строительство. Вы строите эти отношения, это вам на всю жизнь. А это еще ближе, это ты сам тебе с собой всю жизнь жить.